Меня зовут Наталья. Мне была сделана операция в Швейцарской университетской клинике. Сегодня восьмой день. Чувствую себя отлично. Это первая моя операция. Дай бог, единственная. Да, единственная. И я очень счастлива, что я сделала ее именно здесь. У профессора Константина Викторовича Пучкова. Я очень. Я просто настолько счастлива, что я сделала у него это именно что так все сложилось, потому что, потому что удалось сохранить все, что можно сохранить, а все, что не нужно как бы. Удыхать. Удыхать. Да. Я благодарна всему персоналу медицинскому клинике, а также потому что очень позитивный настрой. Перед операцией, после операции, всегда хорошее настроение. То есть ты только ты только начинаешь, ну, как бы, волноваться, тебе просто не дают волноваться. То есть хочешь не хочешь, тебе не получится волноваться. Это, это факт. Потрясающе. Марина Борсакова. Спасибо огромное. Это просто чудо.